Дорогие друзья, сегодня у нас с вами эфир с Ренатом Алексеевичем Лайшевым, с директором школы самбо и очень известным и интересным человеком. На сегодняшний день у нас подключение альтернативное, и поэтому мы ждем появления его в эфире для того, чтобы присоединить. Мы используем немножечко другой алгоритм, связи и поэтому будем ждать так вот сейчас мы попробуем присоединить так ну я вот, у меня не получается нажимать посмотреть так выйти в... что у нас получилось сейчас у нас в эфире появится ренат алексеевич и вы начнем Ренат Алексеевич, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Видите, я тоже в вашей, в вашей футболочке. Ну, я... да, супер. да, супер, да. Мы с вами э, э, э, э, э, экипированы правильно. И э, с удовольствием я представляю нашим э, слушателям, нашим гостям э, Рената Алексеевича Лайсова, директора школы э, «Самбо-70». Э, доктора педагогических наук, э, спортсмена и э, Инатой Алексеевич. Мы с вами сегодняшний эфир построен таким образом, я сгруппировала вопросы, вопросов пришло много, и по ходу эфира у нас э, будут э, появляться вопросы. Поэтому э, они, собственно говоря, у нас разделены на несколько групп, но первое касается, конечно, самбо-70 легитарной школы, и поэтому, э, наверное, с этих вопросов мы начнем. Потом вопросы такие, э, касаемые личности и спорта, а, следующий э, спорт и коронавирус. И э, планы на будущее. Ну, о зрении мы поговорим, наверное, в конце. Итак. Ну вот первый вопрос, который пришел, собственно говоря, у нас практически сразу после появления анонса. Ренат Алексеевич, а как получилось, что Самбо-70 сейчас стало более знаменито фигурным катанием, чем борьбой? Расскажите. Ну, я да, спасибо за вопрос, Татьяна Юрьевна. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Да, наверное, получилось так, что школа сам 70 без лишней скромности универсальна. И это не только в фигурном катании, это проявляется и в других видах спорта. И, в общем, ну, на сегодняшний день пик популярности в отделении «Хрустальный». Это самбо-70, это наши фигуристки, любимые наши девочки. Конечно, мы гордимся ими, что они вывели школу самбо-70 на мировой класс в фигурном катании. Но самбо на сегодняшний день так же популярно, как тогда, когда школа приобретала это название? Как, ну, как сейчас вид? популярность растет. На протяжении последних лет популярность растет школы Самбысимовской, как бы это главная наша особенность, благодаря вот всем традициям, которые мы сохраняем, благодаря тем людям, которые делают вклад в свой школы огромный, и поэтому сегодня с каждым днем, с каждым годом идет рост популярности школы, это признано очень многими специалистами. Вот тогда следующий вопрос. Звезды вроде Загитовой сам «Самбо-70» на примете еще есть? И кого вы видите как новых чемпионов? И попутно, наверное, вопрос от меня. А можно ли этого чемпиона вот предсказать заранее? Можно ли при ну, вот, первой встрече с ребенком или каких проведении каких-то тестов уже определить, будет ли он чемпионом? Или все-таки это формируется вот в процессе учебы, вот, личностные качества и так далее? Есть ли звезды? Звезды, конечно, есть. Начиная со второго вопроса, я хочу сказать, что это и есть талант тренера предвидеть, предсказывать, видеть, какой будет спортсмен. Это дано не каждому. Но в этом и состоит, еще раз повторю, талант специалистов в спорте. И, слава Богу, наша страна очень сильна такими гениальными тренерами, которые предсказывают, вот берут того ребенка, который надо взять и видят его в будущем. Что касается конкретно фигурного катания помимо нельзя не вспомнить о Юрии Липницкой олимпийской чемпионке вы сказали о Евгении Медведевой которая призер олимпийских игр двукратная чемпионка мира и мы ее очень любим и уважаем она выпускница нашей школы школы не только спортивные, но вы знаете у нас универсальная школа и она объединяет и образовательный процесс и спортивный и в прошлом году вот Женя Медведев выпускалась из нашей школы. Кстати, в этом году будет выпускаться Алина Загитова. И мы планировали, что она ходит с последним звонком, как вот, лидер нашей школы. Но вот ситуация немножко изменилась. Что касается скамейки запасных, как говорят в спорте, Нельзя не сказать о таланте Этери Тутберидзе. Это их тренер, которая вот как раз обладает всеми этими качествами, талантами. Она делает наборы. И вы знаете, в этом году произошло уникальное событие. Наши девчонки из одной школы, из одной страны, из одного города стали, заняли весь пьедестал почета. Это и Аня Сербакова, Александр Трусова, которые обладают как раз четверными прыжками, что не делает никто в мире. А чемпионкой стала Алена Косторная. То есть ни, никто никогда не повторял результаты такого, чтобы весь пьестал был из одной школы от одного тренера на чемпионате Европы среди женщин. Да, но при этом, Ринатель Алексеевич, я видела, как эти дети, какими глазами эти дети смотрят на вас. Это просто потрясающе. То есть вы для них, ну, безусловный кумир. И э, у меня вот такой вопрос. А сам тренер должен быть великим спортсменом или, э, скажем, ну, отличным спортсменом? Или важны все-таки педагогические качества? Вот что важно? Он должен уметь развить в ком-то, при этом ну, допустимо, что он такой посредственный спортсмен. Или все-таки он сам должен быть хорошим спортсменом? Спасибо за вопрос. Это такой профессиональный, я бы сказал, вопрос. И Спасибо. 50 на 50. Потому что не всегда великий спортсмен может быть хорошим тренером. И тренером может быть человек, который влюблен в свою профессию. В общем-то, как и во многих отраслях деятельности, вот как вы, например, вот, mm -hmm. э, делая, э, делая свое э, великое дело. И поэтому э, вот, э, на моих глазах, а я горжусь, вы сказали, что они смотрят на меня это добрыми глазами. Я сам э, первым выпускником школы Самбо-70, который был в 1977 году. Даже mm -hmm. страшно говорить. И yeah, все yeah. вот... Э, кто учится в нашей школе, я считаю, это э, прежде всего мои младшие товарищи. Я вижу себя, свой класс в детстве. И так отношусь ко всем поколениям, ко всем ребятам, как будто это мои одноклассники вот сегодня только в новой форме. И поэтому вот э, такие взаимоотношения. Да, Алексеевич, мы с вами от Александра вот пришел вопрос. Он прям э, был такое хорошее нашего разговора. Вы директор Самбо-70 дольше, чем Путин, президент России. Не надоело? Ну, в хорошем смысле. Со смайликами вопрос. Ну, я скажу, не может надоесть любимая работа. Вот, конечно, некорректно себя сравнивать с президентом страны. Но я скажу, что у меня в жизни был пример, когда мне предложили работать с заместителем председателя департамента спорта нашего города Москвы. И я через три года попросился. Это жизнь, это живой результат. Ты видишь каждый год результат своих подопечных, и это очень вдохновляет. И поэтому такая работа не может надоесть, когда ты радуешься за ребят, выпускников, воспитанников и переживаешь с ними и взлеты, и падения, и победы, и огорчения, и жизнь идет дальше. И когда ты видишь результат еще и через несколько лет, людей, личностей, которые прославляют наш город, страну, это многого стоит. Да, согласна. Тогда вот от Светланы э, вопрос. А как вам попасть в школу фигурного катания? Ну, на самом деле этот вопрос у нас э, во множественных вариациях был. Сколько человек на место и какие требования? И как это происходит? Ну, э, в школу фигурного катания можно попасть с 4 лет. Э, это э, как бы группа, которая набирают наши тренеры в августе месяце. И... Э, Потом они же сами тренеры отбирают к себе в спортивные группы, то есть по направлению уже будущих спортсменов, спортсменок. И некоторые не видят себя в большом спорте и остаются в любительских группах и занимаются дальше, потому что просто им нравится фигурное катание. Есть отдельные, у нас даже есть шоу группа которая свободная от основной деятельности жизни, вот собираются, катаются девчонки и очень красиво смотрятся. Ну и, как уже вот вы сказали, вырастает в таких чемпионок. Так что есть отбор, он для многих. и... Тоже вот как жизнь, как судьба, как э, определенные даже лотереи, я бы сказал. Да, Ренат Алексеевич, а можем мы, э, ну так, рассказать историю о том, что иногда происходят даже некоторые столкновения между родителями, когда записываются к вам в школу, что это э, довольно, ну такой, не то чтобы непростой процесс. Вот э, вы рассказывали такую историю. Ну, э, да, это случилось в этом году, первый раз. Восемь родителей не поделили им очередь, но это касается спортивной общеобразовательной школы, mm -hmm. где значит, были между собой у них разборки, вот, что явилось удивительным для меня, потому что все всегда проходило спокойно. Но это говорит о популярности а школы, да, может быть, она не может быть излишней потому что это огромный коллектив, это самая большая школа в стране, в Москве. Она насчитывает 16 тысяч воспитанников, большое количество выдающихся тренеров работает в школе. И родители, можно понять, вот они хотят, каждый из своего ребенка, а у всех ребенок это самый лучший в мире, самый талантливый, самый хороший и вот э, такое происходит. Ну, сказать... первый раз. Да, да. Я могу сказать свои впечатления, что когда вот э, я приходила к вам в гости, ну, невероятно душевная обстановка. Вот такое ощущение, прям дома, практически домашнее. То есть дети не боятся, это не школа, ну, а, да. а что-то такое вот, ну, очень-очень комфортное для детей, и я думаю, для учителей в том числе. То есть можно подойти с любой проблемой и э, как бы этот Спорт – это как, ну, часть жизни настолько удачно интегрированная, и очень много интересных всяких, ну, не знаю, там, ну, прикольных штучек в школе и всяких интересных мест, где можно и отдохнуть, и можно сменить, не знаю, вид деятельности. Но у меня вот она произвела именно такое впечатление. Абсолютно точно. Правда? Потому что То есть... это вот сейчас видно по вот этой необычной системе, необычному состоянию, в котором мы находимся и весь мир, и мы, мы переживаем это впервые. И я горжусь нашими детьми, что они интересно проживают это время. К нам заходит большое количество наших коллег со всей страны, других спортсменов и просто людей. И Ребята выдумывают различные упражнения в спорте. Mm -hmm. У нас объявлен конкурс «Гню Победы». Они сами сочиняют стихи, сами их выкладывают. И, то есть они всесторонне разнообразно занимаются, вот, несмотря на то, что в такое положение мы все находимся. Но вот то трудолюбие, то терпение, которое, наверное, в каждой отрасли главное состояние, они мобилизованы и, так сказать, не просто а с интересом проводят это время, не теряя время чтобы быть в своей хорошей спортивной форме. Я уже не говорю о профессиональных спортсменах, они uh -huh. молодцы, они всегда в форме. Да, но у нас там будет несколько вопросов спорт и коронавирус, я тут пыталась совместить. Ну и, конечно, если мы говорим о школе, вот два вопроса, которые все равно так или иначе касаются президента. Наверное, это не могло не произойти. Первый вопрос: если у вас э, кабинет для э, президента или кабинет президента, ну, наверное, что-то такое имеется в виду. Там, где президент бывал, или бывает вот какой-то такой вопрос. Ну, я вам скажу, что был такой случай, курьезный, смешной, значит, когда президент вошел в большой зал, где ребята приготовили показательные выступления, значит, и мы пошли дальше по школе, значит, вот этот стул, на котором он сидел, они быстро забрали и отнесли в свою тренерскую, этот стол был опечатан для сидения и написано было, здесь сидел президент нашей страны, мастер спорта по самбо и дзюдо Владимир Владимирович. Это супер. Ну и следующий вопрос. Спортивные костюмы от самбо 70 стали легендарными. В них мы видим президента и в критических ситуациях, как коммунарки в мирное время. Как можно стать счастливым обладателем костюма? Ну, в том или в другом варианте эти вопросы звучали. Видимо, сыграла роль то, что э, при посещении вот нашей этой больницы, да, которая, э, которая лечится пациенты с ковидом, э, очень э, выразительно мы увидели надпись "Самба 70". Мне было крайне приятно. Я была просто в восхищении. Вот. Ну, и наши друзья, те, кто смотрит наши эфир, вот заинтересовались вот заинтересовались вопросами, как стать обладателем костюма с надписью «Самбо-70». Ну, оригинального, конечно. Татьяна ну, для нас тоже это была неожиданность, и в то же время, конечно, большая ответственность, и мы понимаем, что значит одеть костюм, форму, а для нас это как флаг «Самбо-70». Мы специально их не продаем, выдаем ребятам, которые занимаются в школе самой 70 И, в общем-то, секрет, наверное, в том, что мы любим свою школу, и вот эта любовь передалась на популярность. И популярность может быть только из откровенного отношения к своей школе, организации, там, не знаю, делу, семье, ты, которым ты занимаешься. И поэтому, наверное, вот этот Эффект произошел, тем более, что школе 50 лет уже. И на протяжении всех этих лет мы с гордостью носили костюм. А для нас то, что одел руководитель, это большая честь, огромная честь. И я вам скажу, что когда Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр, не в обиду ей будет сказано, но звонков было значит, меньше, чем... По, значит вот этому костюму даже звонили из америки значит узнавая что вот э, увидев вернее поделать телеэкраном и тем более что он пришел не куда-то он пришел э, к людям э, которые находятся в трудном положении и пришел в костюме сам бы 70 это было э, очень волнительно для нас да, наверное, есть какая-то эмоциональная вот часть в этом. То есть это такой, ну, дух, победоносный дух, наверное, эти костюмы придают. То есть ты идешь, уверен, что все будет хорошо. Мне так кажется, у меня такие ощущения, отношения вот этих этим Спасибо, Татьяна Григорьевна. Ну, немножко нескромно говорить о своем костюме, о наших костюмах, как это выглядело, но я скажу, вы абсолютно правильно. Мы, безусловно, ну очень благодарны президенту, и понимаем, что за этим стоит, и понимаем, что мы должны в будущем делать, как развивать наши виды спорта, у нас их 26, и еще больше делать для того, чтобы прославлять свой город, свою страну. Супер. Ринат Алексеевич, перейдем к вопросам о личности вашей. Вы, безусловный лидер, Пишет у нас Маргарита. Тот, за кем идут долгие годы. Что самое главное в лидерстве? Как сделать так, чтобы тебе верили, люди за тобой шли? Можно ли воспитать эти черты, или это врожденное качество? Ну, наверное, я как педагог скажу, здесь все влияет. Влияет и воспитание, естественно, родителей, среда, в которой ты живешь, и, конечно уникальность нашей школы. когда ты ее основал шестикратный чемпион Советского Союза, чемпион мира, Европы Давид Рудман. Он был известным спортсменом и вложил нас вот в такие качества преданности своему делу. И мы традиционно принимаем клятву на своей школе, своим друзьям, своему городу, своей стране. И из года в год, в течение 50 лет, мы неизменно это проходим. Даже во времена 90-х трудных лет, трудных и в экономическом отношении, мы все равно сохраняли свою клятву, но иногда даже значит, нас критиковали, что это а там пионерской организации, и мы знали, что это наша клятва, и в ней только добрые намерения и на будущую жизнь. Мне кажется, это такое, как сообщество, да, духовно близких людей, наверное, по жизни дети долгие годы общаются. То есть, мне кажется, выпускники школы – это некая, ну, некая община такая, да, ну, в хорошем понимании этого слова. абсолютно правы, это наш главный капитал, взаимоотношения в будущем. Мы уважаем наших чемпионов мира, Олимпийских игр, всех великих спортсменов. Но главное то, чтобы они в дальнейшем были одной единой семьей. Это друзья, которые помогают. Это уже показано временем. В дальнейшем они приводят уже сюда не только в нашу школу своих детей, но и внуков. А человек в другую, в не очень хорошее место не отдаст самое дорогое, что у него есть, ребенок. И мы это ценим, и наша дружба проходит многие годы. Вот я в 1977 году закончил э, школу. Пять человек работают сегодня в школе самбо-70 из моего класса. И мы э, дружим, собираемся со своим тренером, своим классом, руководителем на протяжении уже более 40 лет. И это о многом говорит. Дорого. Алексеевич, а вы в кино снимались? Вот я, я не знаю, вот такой вопрос пришел. Расскажите поподробнее. Ну, у страни... страничка, можно сказать, и есть в истории нашей школы. Слишком громко сказано снималось. Мы были с детских лет. Нас брал, вот, допустим, руководитель наш, Давид Рубман, сниматься в каких-то массовых съемках, в классах, где обязательно там была потасовка драка, там от Яролаша до не знаю, до, что там творилось на Мосфильме. И так сложилось, что потом некоторые режиссеры дали мне, давали мне, доверяли сказать пару фраз, и поэтому, значит, вот есть такой президент Федерации Каскадеров, это Шаков Александр Иванович, известная личность, вот, который сам себя сыграл в фильме «Бригада». Угу. И вот он часто приглашает из нашей школы ребят. Не один, многие снимались. И сегодня иногда приятно и весело посмотреть на эпоху еще Советского Союза, советского кино. Ну, а последний путь, последний фильм это «Путь», где в главной роли был Носов Дмитрий, наш призер Олимпийских игр. И мне удалось там сыграть директора спортивной школы Рената Алексеевича. А, здорово. То есть самого себя, верно? Получает Получается да. <свят> <свят> Ой. так. Следующий вопрос. Какой вид спорта больше помогает в карьере и достижении целей? Это один из первых вопросов, который пришел у нас после анонса. Командный или все же единоборство? Кому отдать предпочтение? В какую секцию записать ребенка? Ну, очень сложный, но очень интересный вопрос. Но как бы, как показало время, и это вывод многих специалистов, наши виды спорта, это единоборство, как ни странно, мобилизуются, объединяются в коллективы, намного... Четче и быстрее, чем некоторые командные. Некоторые командные. Я не хочу обидеть эти виды спорта, но вот так сложилась жизнь. И адаптируется в трудных условиях намного быстрее. Это показала и Великая Отечественная война. Это показали и многие горячие точки. Очень много героев вышло из спортивных они набор ну это сегодня демонстрирует как я уже сказал звание мастера спорта СССР по самбо дзюдо Владимир Владимирович Путин это главный пример и я думаю вопросом не может конечно ответ ответ хороший и э, еще один вопрос что интереснее педагогика спорт или политика все вместе все вместе это является составляющей, но главное это человек, главное это ребенок, который выходит в жизнь, и надо сделать из него личность, и желательно личность победителя во всех направлениях, где бы он ни работал. Поэтому мы уделяем огромное внимание качественному образованию. У нас каждый год выпуск не меньше... 15 золотых медалистов в образовании. И мы понимаем, что вот это гармоничное сочетание спорта и учебы, это и есть наш главный конек, это и есть секрет школы само 70, И, в общем-то, вот это главное, наверное. И тогда мы переходим к вопросу спорта и коронавируса. Здравствуйте, Ренат Алексеевич. Разработали ли вы программы для спортивных тренировок учеников дома на период карантина? Мы немножечко об этом говорили в начале. Есть ли они в открытом доступе? Да, они есть в открытом доступе. Программа разработана. Ребята разделены на группы, на классы. Вот. Каждый тренер индивидуально занимается своей группой. Вот, так как ребята у нас с фантазией, они пошли дальше, они предлагают свои упражнения, оригинальные, кстати, их буквально тысячи, и к нам заходит огромное количество наших друзей, просто людей, которые, которым нравится, они берут пример с этих показательных упражнений, и я хотел бы вот еще раз выразить такое сочувствие тем, кто заболел. Это очень серьезная ситуация, которая до сих пор не переживала человечество. И для нас она необычная, новая, очень серьезная. И поэтому я рад и горжусь своими ребятами, учениками. Они к этому тоже подошли со всей ну, дисциплиной, которую мы в них вложили И поэтому э, вот э, то разнообразие упражнений, которые они предлагают, э, наводит какое-то состояние оптимизма на людей окружающих, не только для самих себя внутри школы, но еще раз повторю для тех, кто интересуется нашей работой. И очень много хороших э, отзывов, и мы э, руководство школы постоянно просматривает как они занимаются. А у нас это совмещено и с учебой образовательной, и потом после этого идет тренировочный процесс. И все идет правильно. Но еще раз повторю, ситуация необычна. Также хотел поблагодарить наших врачей героических. Мы видим каждый день, что происходит, тем, чем они занимаются. И как бы впервые в истории нашей страны это свободный доступ для всех от малого поколения до пожилых людей. Все видят этот труд и как страна сопереживает вместе с президентом за количество заболевших, вновь за тех, кто выздоровел и печально, да. что уходят из жизни вот даже молодые люди в расцвете. Сил. Да, мы все сейчас в такой ситуации неопределенности. У нас в чате есть несколько вопросов. Я попутно, я читаю с, с телевизора, поэтому отворачиваюсь, смотрю вот несколько вопросов, перечитываю. Эм, как стать родителем чемпиона? Первый вопрос. И второй вопрос. У вас обучение платное? Вот два вопроса. Как стать родителем чемпиона? Что должен сделать родитель? Ну, родитель должен привести ребенка, во-первых, в школу, показать э, тренеру. Значит, у нас есть группы, так сказать, самоокупаемости, их не так много, а в основном вся школа бесплатная, вот, и ребята ездят и в лагеря, и вот в этом году лагерь пока не состоялся, а у нас каждый год проводится московский городской лагерь, и он рекордный по количеству детей в Москве, которые приходят к нам в этот лагерь, и все это на, ну, бесплатной основы не бывает, все это счет правительства Москвы, которое финансирует школу, и, и бассейны, и занятия спортом, и образование, и даже питание, все в школе за счет государства, за счет правительства Москвы. То есть бесплатно для родителей, но оплачивает бюджет? А бюджет, да, да, да, городской бюджет. Из городского бюджета, городской. да? Из городской бюджет. Следующий вопрос, как поддержать физическую форму во время самоизоляции? Ну, мы об этом уже говорили. Ну, возможно ли ее значительно улучшить во время самоизоляции? Ну, я не уверена, не знаю. Все зависит, да, все зависит, конечно, от каждого человека отдельно. Но что касается спортсменов высокого класса, они знают свое дело они на правильном пути, mm -hmm. и можно увеличить количество приседаний, отжиманий, подтягиваний mm -hmm. внутри школы. Они знают, как поддерживать свой спортивный вес. Это очень важно, чтобы mm -hmm. все были на спортивной диете. И много-много mm -hmm. вот интересного, что они могут Делать. Придумать, да, в это время. Придумать. А тогда вопрос к вам. Получается ли отдохнуть в карантин или загрузка больше, чем замещаете свободное время? Ну, мы продолжаем работать, потому что с нас никто работу не снимал, как и с тех ребят, которые находятся сегодня в изоляции. Это для нас продолжается работа, деятельность, и это как само собой разумеющееся. И мы стараемся успеть э, Соорганизовать ребят Проводим конференции э, Различные С нами проводит конференция Выстоящая организация Дает э, установки Как это и положено делать И э, у нас есть э, ясность э, Что делать Здесь главное э, Даже такого понятия Что мы отдыхаем не существует Для знаете, Для спортсмена Нет выходных дней это было и раньше, и остается сегодня, в эти трудные месяцы. И поэтому мы, мы находимся в тонусе, в таком деловом, московском, и понимаем, что эта проблема недолговечна, и у нас есть соперники, есть конкуренты, которые, перед которыми мы должны быть готовы. Остановились многие соревнования, но все равно у нас прошли очень много отборов в начале года, и ребята настроены на эти соревнования, и самое главное, мы в них верим, и поэтому отдыхать не приходится. Ой, такой вопрос пришел, интересный. А правда ли, что чемпионы показывают плохие знания по учебе? Ну, ну уж не знаю, как, как, как вам кажется. Это, ну, знаете, не знаю. это из советского прошлого, когда учителя, учителя именно, сердобольные наши женщины в основном, жалели бедных спортсменчиков, которые очень долго тренировались, и они так снисходительно к ним относились. Сейчас другие времена, и mm -hmm. я уже говорил, мы делаем большой акцент на качестве образование потому что мы знаем что спортивный век недолг и человеку обязательно нужно хорошее образование и знаете как показывает время формула значит если хороший спортсмен чемпион он как правило и очень хороший в учебе человека, личность. Ну, допустим, взять Евгению Медведеву, которую все знают, я привожу пример, не только наших саббистов, э, зюдаистов и э, других видов спорта. А она прекрасно училась, несмотря на всю занятость на сборах, на соревнованиях, все-таки э, иметь такой результат. Чемпионка Европы, двукратная чемпионка э, мира, страны, двукратная призерка серебряная Олимпийских игр. И, тем не менее, вот она прекрасно закончила школу. Uh -huh. Ну, здорово, да. То есть, все-таки, ну, наверное, от школы зависит, на самом деле. Это, есть, конечно, да. это зависит от вот, школы. Это зависит. Это, это зависит от понимания нашей команды будущего. Мы сами прошли через эту школу, и мы понимаем, какой сегодня мир сложный, конкурентный. И не дать ему качественное образование, это было бы э, неправильно. А потом есть родители, которые э, находятся тоже в современном рынке. Они выбирают школы, они выбирают нас. И это о многом говорит, э, что э, нам это просто не, не просто давалось. Это не в один год в, в мы шли к качественному образованию десятилетиями. Понимаете, надо было сниметь психологии взрослых, детей, родителей и детей, что в школе надо обязательно хорошо учиться. Это непременный экзамен при поступлении в школы. Качественное образование и э, спорт. Ренат Алексеевич, вас поддерживают, пишут, что да, совершенно точно, это из советского прошлого. В самбо-70 очень хороший уровень образования, все сбалансировано. Дети на хорошем уровне познания. Так что это ваши эм, фанаты. Это, наверное, может быть родители, у которых дети учились или учатся. Те, которые нас сейчас слышат. Наталья расскажите, пожалуйста, о том, как, как мне досталась ваша форма. О том, важно ли зрение для спортсмена. Но для Но... меня это отдельная тема. И... Я благодарен вот, клинике Татьяны Шиловой. Я благодарен тому, что Татьяна Юрьевна не просто красивая, умная, обаятельная женщина, но она и офтальмолог, специалист высочайшего класса, не случайно профессор, доктор наук, и все время повышает свои свое знания, свое мастерство. И прежде всего я хочу сказать спасибо и низкий поклон за маму, которой 90 лет, и она начала по-другому э, видеть, а это значит, она начала э, комфортнее жить, лучше ходить, удобнее э, работать, с, получать информацию, и можно сказать, у нее открылась вторая жизнь, но и не могу не сказать про вашу прекрасную команду, которая вас окружает в клинике, и э, то, что я э, сам открыл глаза и теперь, э, как говорю своим ученикам и подопечным, и сотрудникам, я теперь всех насквозь вижу, я тоже благодарен. Это настоящее чудо в жизни, которое происходит. Ты забываешь о многочисленных очках, которые оставил э, на работе, дома, в машине, есть любимые очки, нелюбимые очки. И сегодня ты а, свободен, тебе это не надо. И я вот вас великолепно вижу и могу читать без перевода. Вот. И еще раз огромное-огромное спасибо вам. И чисто человеческое. И, как я бы сказал, коллега-коллеги. Вот. Таких не так много людей, к сожалению значит, который умеет у нас добросовестно, честно, качественно работать. Спасибо большое за добрые слова. На самом деле, есть операции, которые сложные, и которые, наверное, как в спорте, вот у нас, мы также преодолеваем что-то. То есть мы получаем ну, удовольствие от того, что делаем сложные вещи. Вот есть то, что более простое, но оно приносит не меньшее эмоциональное удовлетворение, если, ну, там, правильный выбор, допустим. То есть, в принципе, мне кажется, что наша хирургия, она сродни вот, сродни спорту, потому что не бывает двух одинаковых дней, не бывает двух одинаковых соревнований, и также не бывает двух одинаковых пациентов. Это всегда вот, ну, такой, ну, на грани преодоления, ну, каких-то каких препятствий. Поэтому спасибо огромное, и мне очень приятно и ваши подарки получать, и очень приятное общение, мы вот долгие годы знакомы, и спасибо огромное за эфир. Наталья что я еще не успела спросить у вас, что вы хотели бы сказать, потому что мы в любом случае желаем э, добра, спокойствия и продолжения всех, э, как говорится, преодоления всех вот этих сегодняшних, там, не, ну, не не гораздо в нашей жизни, и новых э, творческих побед, и в профессиональном плане, педагогическом плане, и в, в спорте, ну, во всех сферах, потому что э, ну, у, у вас всего много. Вот, вы настолько активны, что нельзя выделить какую-то одну сферу. Вы всегда развиваетесь по жизни, и поэтому во всех сферах, чтобы был успех, комфорт и здоровье, конечно же. Что я еще, да, что я еще не спросила? Какой, что бы вы еще хотели сказать и, может быть, какой-то совет и напутствие тем, кто нас сегодня слушает. Ну, Я хотел бы сказать, что я вас записываю в свой коллектив, тренеры высочайшего класса. Вы сказали, что мы вот, коллеги и на самом Очень деле нравится. это так и есть. И надо видеть людей, которые в своих отраслях деятельности так занимаются. А оценку я могу дать такую, что, знаете, вот, ну, кроме слова для меня «чудо», конечно, как и для наших э, зрителей, слово «чудо», когда ребята вырастают вот в таких великих, на весь мир известных э, чемпионов, это тоже важно. Ну, а в это время я хочу пожелать э, чувства оптимизма, которое вот исходит все время от Татьяны Юрьевны, несмотря на mm -hmm. Сложный, тяжелый труд, огромное количество операций, которые вы делаете. Я тоже наблюдал за вами и вот сравнивал с нашей работой. И вот пожелать людям терпения, не терять оптимизм, не терять какие-то надежды, знать, что мы это время непростое переживем. Еще раз хочу пожелать вашим коллегам, друзьям, нашим врачам, которые находятся на передовой сегодня, слова огромные благодарности, потому что эта проблема коснулась и нашего многотысячного коллектива, и, слава богу, уже все сегодня выздоровели, и, конечно, они совершают самый настоящий подвиг, находясь на передовой, это мы видим каждый день. И всем-всем э, терпение, всем самообладание и э, главное само здоровье, чтобы все э, были здоровы. Да. Ренат Алексеевич, присоединяюсь к Вашим словам. Мы, э, мы прощаемся с нашими слушателями. Инстаграм так устроен, что это надо делать чуть-чуть заранее, чтобы потом не прервалось, потому что есть лимит по времени. И я всегда стараюсь, чтобы мы успели сказать «до свидания», сказать добрые слова друг другу и тем, кто нас сегодня слушает. Эта история у нас 24 часа будет сохранена, поэтому прослушать можно не только в онлайне. Ренат Алексеевич, спасибо огромное. Я рада была Вас увидеть. <связи> <связи> да, и, возможно, мы завтра с вами очно увидимся, <связи> потому что надо, надо бы нам встретиться <связи> с вами, но это уже в другой обстановке, по другому поводу. Спасибо огромное, здоровья, счастья, успехов спортивных и в личной жизни. Спасибо. Всем пока. Все добрый. Пока. Мы отличаемся.